Макаров это, всем добрый вечер, давненько не виделись, еле отобрал у этого пиздюка телефон, ну как тут э, у вас дела в интернетах, что нового, кто кого чего должен отдайте, кто что не отдал верните. Анекдот. Мужик возвращается домой, за с работы. И грустный. Очень грустный, сильно грустный. И жена его спрашивает, говорит, ты чё, говорит, такой грустный? А мужик говорит, начальник меня к себе вызывал. Жена говорит, орал? Он говорит, анал.